людей обеспечение устойчивости экономики сохранение занятости и доходов наших граждан ближе к телу как говорит гидя мапасан пока не смей больше обременять вас своим присутствием а деньги какие деньги